Паух плохой, о чем ты? Потапич. Федя, Федя, что ты делаешь, Федя? Опс, я случайно, бочка, ну жители, Это нормально, нормально. Я себе лук купил, наконец-то. Поменяю только немножко все в инвентаре. Вот так вот, я люблю так. Блин, что-то сейчас начинает лагать. Гем гем я хочу этот. У кто меня бьет? Кто меня бьет, да? Кто? О, тортик. Два тортика. Один тортик пропал. Тортик, Два тортика пропали. Кто съел тортики? Плохо дело. Иди отсюда. Я буду мочить пилеты его же луком. Ламка, я тебя видел. И огромную толпу из эммирадов. Я не успел не взять, я не, я ни один не взял. А, отступаем на дерево. Тут пацан такого сейчас смелый с деревянным мечом на огромную толбу пошел. Я так потихоньку бегу, никого не убиваю, меч экономлю. Он сам Ты в курсе, я сейчас записываю. Чего? Ничего, ничего. Это выкладывать два дня. Я буду это выкладывать. Не Я говорю, ты так 10 раз говоришь, на не выкладываешь. Я много чего записываю, но не выкладываю. Если ты знал, какой у меня огромный ассортимент видео, которое я все удалил. Снял, и снял удалил. А, блин, крипер. Крипер этим уродом нисколько не снес. О! Там кто умер или это что-то упало? Это что О, тут ходячие ботинки, прикинь. Ходячих ботинок, береги. А отступаем. Берегись ходячих ботинок. Они убивают из одного удара. Эмиральд! Ради одного эмиральда стоит умереть. Да-да-да вообще. И там один эмиральд такой. Десять вообще-то. А потом два. Я А короче... Слушай, мне так эта карта понравилась. Только надо еду купить. Хочешь хлеба? Я хочу жар. Я на все деньги куплю хлеба. Да тварь, спер. Все, бежи! У меня опять шапки нет, за что? Я купил два два зели два зели силы, 27 Вот тварь полностью алмазным бегаешь, мне ничего ничего не должать мне. еще бьют добавок. боли. ты такой смелый а? Чего ты такой смелый а? Эмфрид. Чего ты такой смелый я? Я его убил, красавчик. Тут вообще зомби такой нормально ходит с топором. А мне норм. За вами тут выехали, кстати. Короче, я буду выпивать деле силы. Я тоже уже давно его выпил. Там пацана валит. спускаться не буду. Блин, паук засыпал. Юпии, амирады. Спускаться но... не буду. Упал такой. Ну да. Слушай, у меня сейчас так и лагает. Короче, умли пигма. Пигма. На. Хой? Я всех убиваю почти из двух. Ударов. Эмеральды воруют. Блин. Гады, да, да Вот да. уроды. Когда магазин, когда магазин поменяется, скажи. А, через пять раундов еще. А Он каждый пять знает. раундов меняется. У меня не понравился этот звук. О, вообще страшно так стало вообще. У меня 1061 эмеральд. О, эмеральд. Мой. Мой, не могу достать эмеральд. Мой. А, крипер! И, О, ты сразу, и ты сразу исчез. Я нет, я еще, я еще живой. Пока что. Блин, тут мне мелкие солнатные мечом. Слушай, как можно его, это, ведьму, не спутать с этим? Ой, черт, я упал. Ага, ага, блин, блин, блин, блин. Иди отсюда. Взяли все мои гемосперы, вот, блин. Я вот, я вот даже не хочу спускаться там, ведьма. Иди отсюда, у меня 2 хп. Мне плохо, ребята. Вау, вау, вау, вау, вау, брать потише с топором! Жители прописуют, тебя убили. Меня убил зомби с топором. Говнюк. И все из-за лагов. Я могут дать броньку. Да ладно, не надо, я сейчас себе сам куплю. Может быть. А, тут нет шлема. Да, мне лучше меч алмазный. Там он скелеты, этот, скелет, и сушитель плавает, и крипер. Вообще нормально. Ладно, он... я, ребят, я вернусь, когда лаги пройдут пройдут они только когда я становлю запись всем удачи всем пока